Привет, с вами Амир Исламов и в этом видео я расскажу про динамические обложки, про способы их применения и как вообще они создаются. Итак, поехали. Так, давайте для начала разберемся, что вообще такое динамические обложки и какие функции они имеют. Динамическая обложка позволяет выводить в оформление сообщества различную информацию, которая может быть полезна вашим подписчикам. Тем самым повышая активность в группе, либо можно устраивать различные конкурсы. Функционал позволяет выводить активного подписчика по лайкам, комментариям или репостам. Последнего вступившего показывать погоду, курс валюты, таймеры, дату и время и так далее. Давайте, чтобы не быть голословным, просто покажу на примерах. Так, тут у нас начнем по порядку. Вот, например, есть такое сообщество «Лучшее кино HD». Они используют динамическую обложку для вывода лучшего комментатора, который оставил больше всего коммента комментариев. Здесь показывают число, репостера, лайкера и нового подписчика. Этим ходом они позволяют повысить активность в данном сообществе. То есть человек заходит, видит, что здесь может отобразиться его фотография и подписывается либо наводить какую-либо активность, если можно так сказать. Так, далее. Типичный Петропавловск. Динамические обложки могут быть полезны для различных городских групп, нацеленных на определенный город. Вот, например, здесь показывается лучший комментатор. Погода. Погода сегодня, на завтра и курсы валюты. Благодаря этой информации пользователь может сразу зайти в группу и посмотреть ему, нужный ему пункт. Так, поехали дальше. Наиболее интересно реализованы способы динамической обложки в группе Церебро Таргет. Здесь они, мне кажется, используют наиболее правильно это. Количество подписчиков в их сообщества позволяет устраивать различные конкурсы. У них проводится конкурс на лучшего Вернее, на самого активного участника с помощью различных критериев по числу лайков, комментариев и репостов. Ну, насчет репостов, возможно, и нет. И здесь выводится победитель прошлой недели, который награждается различными призами. В этом случае подпиской на Церебро Таргет. Благо, динамическая обложка позволяет в автоматическом режиме считывать количество лайков и комментариев каждого пользователя, а затем выводить его на обложку. Все это делается в автоматическом режиме. И последний пример это мой блог, здесь также есть динамическая обложка, выводится три новых участника сообщества. И я немножко подошел с креативом, здесь поставил одному из участников корону, уши и нимф. То есть здесь где-то был у меня даже комментарий, что человек подписался на сообщество, чтобы стать королем, как он написал. Вот, кстати, этот комментарий. Человек засмешотил себя свою аватарку вместе с короной. Давайте перейдем к методам создания динамических обложек. Как это вообще все делается? Расскажу про несколько способов. И в том числе про конструктор. Давайте рассмотрим основные способы реализации динамических обложек. Первый способ самый простой, но требует денежных затрат. Это просто заплатить специалисту за услугу по созданию динамической обложки. На данный момент стоимость услуги варьируется. Минимум, что я видел, до 700 рублей. И средний максимум это 5000 рублей. Ну, есть, конечно, те, кто делает и дороже, в зависимости от сложности реализации. Второй способ это использование скриптов. Здесь вам понадобятся базовые навыки программирования, с помощью VK IP это делается, и скриптов. Здесь уже понадобится хостинг, на котором будут установлены данные скрипты. Либо если вы дизайнер, вы можете сделать макет обложки в Photoshop и передать программисту, чтобы он все это дело задинамил, скажем так, сделать из этого динамическую обложку. Так, и третий способ, как мне кажется, самый простой, это создание с помощью конструктора. Один из них мы сегодня и разберем. В этом уроке мы, я расскажу лишь про базовую составляющую данного сервиса, а в одном из следующих уроков мы сделаем с нуля динамическую обложку и установим его с помощью этого конструктора. Так, конструктор динамических обложек DECOVER. С помощью него вы можете создать свою обложку без знаний в программировании. Первое, что мы видим, это две кнопки, можно попробовать бесплатно, либо узнать подробнее. При нажатии на «Узнать подробнее» сервис показывает виджеты, которые есть у него. Подробнее о них вы можете прочитать по ссылке в описании. Ссылку на сервис я оставлю. Так, здесь есть краткая инструкция по созданию обложки. Давайте немного сразу по тарифам. Есть базовая версия, она бесплатная. Ограничение по количеству групп, можно создать одну группу и три шаблона. Есть также ограничения по количеству используемых виджетов. Здесь они проставлены у нас. И есть настраиваемая платная версия. Стоимость зависит, зависит от количества подключаемых групп. Например, две группы будут стоить 260 рублей в месяц. Вы можете брать эту стоимость просто заказчика, если занимаетесь этим вопросом коммерческим. Либо просто подключить одну группу, если вы делаете для себя. Стоимость вполне доступная оно того стоит. Просто берете заказчика стоимость на год, либо на полгода и прибавляете еще стоимость своего дизайна. Так, давайте нажмем попробовать бесплатно, у нас откроется конструктора. Если вы ранее не пользовались данным сервисом, то у вас откроется авторизация через сайт ВКонтакте. Я уже сделал это ранее, поэтому у меня сразу открылись сообщества, в которых я являюсь администратором. В первый раз нужно нажать на обновить список. Выбираем сообщество, к которому мы хотим подключить динамическую обложку. Я сделаю это для сервиса, вернее, для группы Везучий арбитражник. В первую очередь нужно подключить сообщество к сервису. Нажмем здесь на зеленую кнопку подключить. Подключение произошло. Далее вы можете нажать на список обложек. У меня вот здесь какая-то была протестирована, я ее удалю. И нажмем на создать новую обложку. Далее нас приветствует пустой шаблон. Давайте назовем его шаблон. Шаблон назовем шаблон. Логично. Так, и откроется сам конструктор, белое поле, чистый лист, с которого и стоит начинать создание динамической обложки. Если у вас есть навыки в дизайне и установлен Photoshop, я советую изначально создать обложку там, а затем перенести ее сюда. В этом уроке про это я и расскажу. Сейчас я просто кратко познакомлю вас с возможностями сервиса, а в следующем видео я уже от нуля, то есть от идеи до реализации, покажу создание динамической обложки. Что у нас есть? Слева у нас есть такие пункты, как управление фоном, вы можете задать фоновый рисунок для нашей обложки. Управление шрифтами, вы можете загрузить свои шрифты и использовать их в динамической обложке. Здесь коротко рассказывается инструкция и то, что администрация не ручается за корректную работу шрифтов, загруженных данным методом. Ну, то, то есть нужно проверять, как будет отображаться тот или иной шрифт. Так, идем дальше. Есть галерея готовых изображений от Decover, но, вернее, вам нужно ее для начала загрузить, то есть добавить свои изображения с компьютера и затем использовать их в своих обложек. Ограничение 30 мегабайт. Можно включить сетку для мобильных, то есть, как я рассказывал в одном из уроков, здесь данные области у нас срежутся на мобильных телефонах, а сверху у нас показывается панель уведомлений, батарейка, часы и так далее. В левом нижнем углу у нас уже показываются виджеты, с помощью которых и создаются динамические облотки, то есть это их основа. Что мы здесь видим? Можно выбрать виджет «Подписчик», у каждого виджета еще есть свои дополнительные настройки. То есть, если мы нажмем здесь на, справа на слои, слои похожи на те же слои, что мы привыкли видеть в фотошопе, либо в скетче. Например, у виджета подписчик, что у нас есть? Можно поменять расположение блока с фотографией. Сделать это можно вручную, либо используя навигационную панель снизу по оси X, либо по оси Y. Можно задать ширину и высоту данной области. Так, дальше перейдем в сам виджет. Виджет позволяет отображать у нас последнего подписчика, последнего комментатора, либо по количеству баллов, лучший лайкер, комментарий, либо репостер. То есть выбираете один из пунктов и здесь сдаются его под настройки. У пунктов лучший, назовем его так, лучший комментатор, лайкер, репостер, можно сдать период, за который измеряется активность, начало периода, либо конец периода, Смещение времени, минимальное количество лайков и минимальное количество или минимальное количество комментариев. Можно выбрать просто самого активного, используя все три функции. Три, вернее четыре. Комментатор по лайкам, по, по, по количеству, по лайкам, репостеров. Здесь также задается период дней и можно задать свои баллы. То есть сколько баллов вы будете давать Подписчику за комментарий, за лайк, либо за репост. А затем уже выводить все это в сообществе. Ну, например, как реализовано в сообществе Церебра Здесь показывается количество лайков и комментариев у каждого подписчика. Далее вы можете уже настроить саму фотографию, ее размер с помощью ползунков. Либо скругление. Можно использовать квадратную, либо полностью скруглить углы, сделав ее Овальный. Также фото можно при желании скрыть. Пойдем дальше. Здесь у нас все понятно. Настройка фамилии либо имени. Отображение ее. То есть здесь вот как у меня. Вы можете задать. Ух, опять денег открылся. Вы можете задать шаблон имени. Он будет показываться здесь. Сделано исключительно, чтобы вы заранее видели, как у вас будет смотреться все это в сообществе. На данный момент у меня светлый фон, поэтому буквы не видно. Здесь сдается цвет шрифта с помощью кодирования, либо просто с помощью палитры. Я выбрал Иван, можно сделать в верхнем регистре, либо вообще скрывать имя. Те же настройки у нас есть в графе фамилия, можно сдать размер и цвет. Причем размер и цвет, у имя и фамилия можно сделать разным. Далее перейдем в счетчики. Счетчики это те цифры, которые у нас будут показываться в сообществе и показывая активность. То есть вот эти вот снизу. У них вы также можете настроить свой цвет, шрифт и размер. С этим, думаю, вопросов нет. Без проблем можно продублировать виджет, то есть нажав на добавить, если, например, здесь мы можем использовать самого активного подписчика, то можем дублировать наш виджет и настроить его уже по-другому. А в другом виджете показывать самого активного репостера и так далее. Комбинируя варианты, вы можете создавать свои уникальные обложки. По подписчикам, думаю, понятно. Остальные варианты не сильно отличаются, можно добавить свой текст. То есть, также выбираете виджет и есть у каждого виджета свои настройки. Я думаю, в, одним, в одном из следующих уроков мы их все разберем. Таймер. Можно включить сетку, с помощью которой удобно перемещаться и выравнивать наши объекты относительно обложки. Виджет погода, курса валют, картинки и YouTube. Можно добавить сверху свою картинку. Далее, у нас есть два способа создания сайта. Сай сай сай обложки. Так, первый способ это как в конструкторе сайтов сделать ее прямо здесь, добавить, добавить фоновое изображение, тексты и виджеты по отдельности. Мне кажется, этот способ ну, не очень удобный, особенно дизайнерам. Самый удобный способ для веб-дизайнера это сделать изначально ее в фотошопе, ну, либо в другом графическом редакторе, который вам привычен. То есть вот здесь я создал нашу обложку, учитывая расстояние под мобильные версии. Ссылка на шаблон есть в одном из уроков. Приложу в описании к этому видео. То есть я просто, как в привычном мне варианте, создал обычную обложку, но учел моменты, что здесь у нас будет три виджета, и каждый будет отображать последнего вступившего в мою группу. Но это в моем варианте. Изначально я задал, я задал здесь фамилия и имя также, но потом это удалил. Сейчас покажу, почему я стер. Это будет у нас являться просто фоном для динамической обложки. А сюда я подставлю сами виджеты. Так. Сохраняем нашу готовую обложку. Как я и говорил ранее, в этом уроке мы ее создавать не стали. Просто покажу принцип. Shift-Ctrl-Alt-S. Сохранить для веб. Данная комбинация. Нажимаем сохранить. И выбираем место куда будут сохранять я уже ее на рабочий стоп поместил так нажимаем ok переходим в наш конструктор то есть не забываем сразу учесть все что будет у нас находиться на динамические обложки сначала вы проектируете а затем уже и создаете так эти виджеты можно пока скрыть все они нам не нужны помощью глазе как точно так же как фотошопе так и нажимаем управление фоном далее загрузить фон и выбираем нашу динамическую обложку который мы создали уже в фотошопе ранее вот загрузилась наша обложка теперь просто поверх вставляем наши виджеты которые нам необходимы в данном случае я предусмотрел что будет три виджета по последнему вступившему нажимаем на подписчик и перемещаем но, на мой взгляд, не совсем удобно не сделать этот момент, что внутри есть еще одна перемещалка, и ее приходится растягивать, либо перемещать отсюда. То есть я вот переместил сюда наш виджет. кстати, растянем немножко эту область. И затем просто перешел виджет. Так, вернее, в изображение. И скруглил. Наш прямоугольник. То есть вот так вот. Ну и задал нужный размер. Я допустил небольшую ошибку. Было бы правильнее создать отдельно еще корону, ушки и вот нимф и загрузить их с помощью виджета картинка. Поставить их просто сверху. Чтобы не было такого, что фотография накладывается на корону. Должно быть наоборот. И здесь уже настраиваем наше имя и фамилия. Фамилия. Фамилию. Вот. Перемещаем, как нам нужно. Есть, напоминаю, что это здесь у нас Иван Иванов, а там у нас будет отображаться как, как есть по факту. Далее мы просто дублируем наш виджет, нажав вот сюда, вот на эту иконку. И перемещаем ее. Ну вот опять я залип. Вот сюда вот. Можно пользоваться стрелками на клавиатуре. Переходим на имя, Иван, Иванов, перемещаем вот сюда. Далее делаем то же самое для третьего виджета. Как только вы поставили все необходимые виджеты, нажимаем на «Сохранить». После этого возвращаемся в панель управления, либо можно нажать «Предосмотр» и посмотреть, как будет смотреться ваша обложка да, хотим покинуть и выбираем нашу обложку. Далее нажимаем на применить и переходим в сообщество, где будет отображаться уже наша обложка. Я этого делать сейчас не буду, потому что у меня там стоит аватарка и я не хотел подключать эту обложку туда. Она стоит уже в моем блоге ВКонтакте. Как видите, он уже у меня подгрузил последнего подписчика в группу. В бесплатной версии вы можете создать до трех разных шаблонов и использовать их в зависимости от того, когда оно вам требуется. Также есть интересная возможность это менять фон в зависимости от времени суток. Не только фон, а саму обложку. Тоже мне кажется довольно интересный прием взаимодействия с аудиторией. На сегодня урок закончен. Запишу еще одно видео по этому сервису, где мы создадим уже обложку с нуля. На этом все. Если было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии, о чем еще записать видео. Также не забываем подписываться на мой канал ВКонтакте, на блог, вернее ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании. Всем пока.